Опыт прошлых жизней сохраняется у человека. И он проявляется в виде характера. Когда ребенок рождается, у каждого из этих детей есть уже четко сформированный характер. Характер один ребенок может кричать другой ребенок может быть послушным третий ребенок гладит мамочку четвертый ребенок обожает покушать третьего не запахнешь и так далее то есть у каждого ребенка в момент рождения в первые дни проявляется ярко характер я это утверждаю как человек который э, имеет пятеро детей и, конечно же я могу на сто процентов сказать что каждый ребенок рожден со своим характером и уже с первых дней с первых месяцев своей жизни проявлял этот характер разве это не является доказательством того что человек перерождается имея уже свой характер а это является опытом прошлой жизни характер тогда вопрос почему же мы ничего не помним ответ тоже есть дело в том что давайте вспомним что